Здравствуйте, уважаемые садоводы -любители. меня зовут Иван Русских, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о гуматах, что это такое, для чего они нужны и насколько они важны для использования в нашем саду. Гуматы достаточно такие сложные вещества с химической точки зрения и представляют собой калевые и аммонийные соли гуминовых кислот. Гуминовые кислоты это естественный компонент почвы, который образуется в результате разложения, древесины и так далее. Гуматы можно найти в угле, в торфе и в других субстратах, откуда они очень часто и добываются и приходят в магазин, чтобы мы их купили и использовали на наших участках. Для чего же нужны гуматы? где они могут нам помочь? Дело в том, что гуматы, хотя и известны уже очень давно, окончательный механизм их действия на сегодняшний день неизвестен, но совершенно, точно известно, что они выполняют всевозможные полезные функции у растений. Первая важная полезная функция для растений – это фитостимулирующие. Дело в том, что молекула гуматов похожа на молекулы некоторых фитогормонов, которые стимулируют их рост и развитие. Особенно сильно такие гормональные свойства гуматов проявляются в случае внесения их в почву, когда нужные бактерии в почве их там немножечко преобразуют и тогда гуматы самым лучшим образом проявляются фитостимулирующее действие. Вторая важная функция гуматов это то, что в случае микробиологического разложения они начинают действовать как удобрение. Они сами становятся источником полезных веществ для растений, ну, то есть используются для питания. Если это аманинные соли гуминовых кислот, то с преобладанием азота. Если это калиевые соли гуминовых кислот, вы можете на этикетке прочитать гумат калия, например, то в таком случае этот э, раствор будет являться еще источником калия дополнительного. Третьим важным э, Третья важная функция гуматов является то, что гуматы являются питательным субстратом для развития микробов в почве. Развитие микробов в почве особенно со стимулирующим действием на растения. Антагонистическим влиянием на патогенные бактерии и грибы очень важно для сада и огорода. Зачастую Садовые участки располагаются, но ну, не на самых богатых почвах, с не самым лучшим механическим составом, но вот здесь гуматы приходят нам на помощь. Следующим очень важным свойством гуматов является то, что они делают доступными для растения практически недоступные ионы металлов, которые в свободном виде растения не могут усвоить. Это такие важные ионы, как марганец, цинк, железо. Медь и другие микроэлементы, и бор в том числе. Поэтому если вы затеете какую-то микроподкормку микроэлементами ваших растений, обязательно к этой подкормке добавьте гуматы, чтобы превратить минеральные вещества, ионы металлов и не металлов бора, например, в легко усваиваемую растением форму. Еще одно очень важное свойство гуматов, которое можно использовать постоянно на участке, это то, что они обладают свойствами поверхностно-активных веществ. Поэтому при выполнении внекорневых подкормок также надо добавлять небольшое количество гуматов. Это способствует тому, что капельки и подкормки равномерно распределяются и растекаются по поверхности листа, преодолевают барьеры листа и делают доступными те микроэлементы или макроэлементы, которые мы вносим во корневой подкормки. И еще очень важным свойством обладают гуматы, это то, что они являются хорошими адсорбентами. Нельзя сказать, что почва на наших огородах, участках, садах сильно загрязнены тяжелыми металлами или какими-то вредными веществами. Но при всем том, если вы используете химические препараты для защиты растений, если вы часто используете химические удобрения, с которыми могут приходить к нам в землю тяжелые металлы, не поленитесь, обработайте эти почвы подлейте растения гуматами они свяжут эти тяжелые металлы крупные атомы, крупные ионы и не позволят им сосаться в растения. Вот такое, такое интересное свойство гуматы. гуматы выпускаются в жидкой форме, гуматы выпускаются в плотной форме для приготовления раствора, но как бы то ни было, вам всегда стоит использовать небольшое количество гуматов для добавления в раствор микроэлементов, если вы делаете внекорневые подкормки растений. Поэтому Вспоминайте об этом летом, когда будете использовать подкормки, когда будете использовать гуматы. Я благодарю вас за то, что вы с нами на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои вопросы, ставьте лайки. А я буду при... рад вас приветствовать снова на нашем канале. Всего хорошего!